Поисковик U.com это не совсем поисковик, хотя искать он тоже умеет. Но главное не это. Главное, что разработчики собрали все самые передовые нейросетевые технологии типа ChatGPT или Stable StableDiffusion и внедрили в поисковик как отдельные сервисы. Предельно ориентированные на пользователя. Выглядит он вот так. Красиво, кстати, выглядит. И при первом рассмотрении является просто поисковиком. Сам поисковик вызывает ряд вопросов, и в этом смысле конкурировать с Google ему тяжело. Но вот эти ссылки наверху меняют ситуацию. Для того, чтобы ими воспользоваться, вам нужно зарегистрироваться. U-Chat аналог ChatGPT, но с подключением к интернету. Обученная нейросеть, с которой можно общаться и собственно задавать вопросы. Справа он также кидает релевантные ссылки, а сам при этом выдает актуальную информацию. Ну то есть делает то же, что чат GPT, только без регистрации и танцев с бубнами, во-первых, и с подключением к сети, во-вторых. По-русски понимает, но в идеале, конечно, общаться с ним по-английски. В качестве ответа может выдавать не только текст, но и графики, таблицы, изображения. Хотя, как видите, работает это не всегда. Или странно. А может он так пошутил в ответ на вопрос про курс акций Microsoft. Причем справа в выдаче дает ссылки именно на сайты про Microsoft. Далее тут генератор кода. Со всех сторон, всеми уже протестированы в чат GPT, поэтому не будем заглядывать. И U-Write. Генератор текста. Интересно реализован, но я перепрыгну вот сюда. U-Imagine. Генератор изображений. Собственно, о Stable Diffusion я сделал уже 5 уроков, ссылка на плейлист в описании. И вот разработчики взяли, да и вшили Stable Diffusion в интерфейс. Конечно, с ограниченным функционалом по сравнению с комбайном, например, от Automatic 4 единицы, но генерировать бесплатное изображение он умеет. Ой. Но получается не всегда хорошо. Тут есть выбор моделей, не буду рассказывать подробно, отсылаю вас к урокам по Stable Diffusion. У нас даже есть группа по этому поводу в Telegram. Ссылка в описании. Модель OpenJoni делает изображение в стилистике mid -Johnny. Тоже ой. Но тут скандачка не возьмешь, к любой нейросети нужно привыкать. И чтобы получить хорошее изображение, нужен хороший промпт. Сейчас давайте чего-нибудь. А вот такого кролика. Ну Prompt тоже не айс, ну ладно. Так давайте попробуем 2.1, она, наверное, должна здесь лучше работать. Нет, что-то как-то даже хуже. Хотя раз на раз не приходится. Ну ладно, вот этот на классической модели вроде ничего. Не сравнить, конечно, с тем, что получается в Stable Diffusion с Negative Prompt и всеми дополнительными настройками, моделями и скриптами, там сейчас творятся прямо-таки чудеса. Но для бесплатной нейросети, с которой не нужно разбираться, результат вполне удовлетворительный. Есть в этих крупных лапах что-то даже эстетичное. Сохраняет он PNG 512 на 512. Так, ну и давайте еще посмотрим на ты писатель. В отличие от чат-GPT, здесь можно указать какой именно текст вы хотите получить. Письмо или пост в социальных сетях. Выберем параграф, ну то есть короткая заметка, абзац. Тон. Нейтральный, дружеский. Пусть будет профессиональный. Ну то есть понятно, да? Манера, в которой будет написано. И собственно о чем писать. У меня было несколько неудачных экспериментов с русским в данном случае. Поэтому пока лучше использовать английский. А если вы его не знаете, то переводчик от Google вам в помощь. Который также использует нейросеть при переводе мы напишем небольшую заметку о том, что появился новый поисковик с искусственным интеллектом. Я знаю, что использовать термин «искусственный интеллект» тут не совсем правильно, но так и люди понимают лучше, и растить, как видите, поняла и не стала спорить, а даже подчеркнула, что она использует всю силу искусственного интеллекта. Но использует она его для более точных и исчерпывающих ответов на ваши вопросы, как считает она, а я бы сказал, что с самим поиском тут пока есть ряд проблем. Зато все остальные фишки, которые как бы походи походе используют Юком, это новая планка вообще не рядового пользователя с нейросетями. И именно потому, что Ucom использует это в походе, как само собой разумеющиеся.